Быть эмоционально зрелым эмпатом означает быть способным легко улавливать чувства других людей. В отличие от большинства людей, вы способны поставить себя на место другого человека и искренне понять различные и сложные эмоции, которые он испытывает. Чтобы больше узнать об эмоционально зрелых эмпатах, вот 8 вещей, которые делают эмоционально зрелые эмпаты. Первое: Вы относитесь к другим смиренно. Можете ли вы поставить себя на место другого человека и почувствовать его эмоциональную боль? Способны ли вы выслушать других без осуждения? Смирение – одно из самых важных качеств эмоционально зрелого эмпата. Это способность быть скромным и смиренным, и не позволять своему эго, суждениям или успеху влиять на ваше поведение. Джудит Орлов, доктор медицинских наук из журнала Psychology Today утверждает, что эта способность синхронизировать настроение с другими людьми имеет решающее значение для хороших отношений, поскольку это позволяет вам утешать и успокаивать их без осуждения. Второе. Вы проявляете подлинное сострадание к другим. Допустим, ваш лучший друг рассказывает вам о болезненном расставании, через которое он прошел. Но по мере того, как он описывает свои эмоции, вы тоже каким-то образом понимаете и почти чувствуете боль и обиду, которую он испытывает. Благодаря сильному чувству эмпатии, вы способны проявить больше понимания и сострадания к ним. Джудит Орлов даже рассказывает об этом необычном состоянии, называемом зеркально осязательной синестезией, неврологическом состоянии, при котором два разных чувства объединяются в мозге в пары. Это способность чувствовать эмоции и ощущения других людей, как если бы они были вашими собственными. Третье. Вы держите свой разум открытым для новых идей и мнений. Открыты ли вы для новых идей? Открытость ума – это открытость к различным идеям и мнениям и отсутствие предвзятого отношения к другим людям, которые могут отличаться от вас. Как эмоционально зрелый эмпат, это означает, что вы не воспринимаете вещи, как строго черные или белые, а смотрите на нюансы и оттенки серого между ними. Вы не торопитесь узнавать других людей и смотреть на вещи с их точки зрения, вместо того, чтобы поддаваться стереотипам или клише о них. Четвертое. Вы заново учитесь и заново открываете для себя, что мир по-прежнему прекрасен, несмотря на хаос. Находите ли вы красоту в окружающем вас мире, несмотря на все, что в нем происходит? Будучи эмоционально зрелым эмпатом, вы все еще способны видеть хорошее и прекрасное в себе. Вместо того, чтобы воспринимать неудачный опыт, как нечто, над чем стоит задуматься или поглумиться, вы смотрите на него, как на опыт обучения. Мир для вас не мрачное место, а место, полное возможностей и моментов для обучения. Номер пять. Вы понимаете, что на все нужно время. Можете ли вы дождаться того, чего хотите, или вам нужно получить это немедленно? Терпение – это понимание того, что не все будет легко или всегда будет идти своим путем, а наоборот, для этого нужно упорно трудиться. Будь то получение работы вашей мечты или успешная сдача теста в школе, это требует времени и усилий. По сравнению с другими, вы можете проявить терпение, зная, что каждый ваш шаг – это продвижение к цели. Номер 6. Вы принимаете свои недостатки и достоинства. Способны ли вы признать свои сильные и слабые стороны? Люди часто проводят много времени, сравнивая себя с другими или сосредотачиваясь только на своих недостатках, так что в итоге чувствуют себя неуверенными в себе. Но как эмоционально зрелый эмпат, вы способны принимать свои недостатки и несовершенства в той же мере, в какой вы способны ценить свои хорошие качества. Принимая хорошее и плохое в себе, вы сможете быть более сострадательными к себе, когда жизнь становится трудной. Номер семь. Вы берете на себя ответственность за выбор и ошибки, которые вы совершаете. Извиняетесь ли вы и берете ли на себя ответственность за свои поступки? Ответственность – это ответственность за выбор и ошибки, которые вы совершаете, несмотря на то, что другие могут осуждать и реагировать на это. Возможно, вы набросились на своего партнера, придя домой после долгого рабочего дня, или выместили свой гнев на подчиненном на работе, потому что ваш начальник был строг к вам. В любом случае, вы способны признать и извиниться за совершенные ошибки. И номер 8. Вы способны бороться с трудностями с оптимизмом. Одна из самых сильных черт эмоционально зрелого эмпата – это стойкость. Это способность с оптимизмом бороться с неприятными проблемами и находить решения, чтобы встать на правильный путь. В то время как многие придерживаются пессимистического мышления, вы способны быть уязвимым и верить, что среди Хаса есть надежда, добро и любовь, несмотря на безумие, которое происходит в нашем мире сегодня. Относитесь ли вы к чему-то из того, что мы упомянули? Считаете ли вы себя эмоционально зрелым эмпатом? Дайте нам знать об этом в комментариях ниже, если это видео показалось вам интересным.